Спасибо большое, спасибо большое за приглашение. Вот, хочу всех поздравить с наступающим новым годом. Влад, Анна, спасибо, что пригласили выступить, рассказать о своей истории. Меня зовут Рустам, я из Казахстана. До этого я занимался предпринимательской деятельностью, до бизнеса. Но мое образование, у меня два образования. Первое это горное дело. И второе это геодезия то есть можно сказать инженер строительства и все такое это была моя жизнь и я этим занимался в, в, все все свое время то есть да? но когда понял что этот бизнес то есть не, не этот бизнес а у меня вообще для меня в первый раз я выступаю перед конференцией возможно буду немного как бы непонятно говорить потому что для меня это вообще абсолютно первый опыт вот вот ну, смотрите сам я инженер-геодезист, проработал я в этой специальности достаточно долгое время, но в один прекрасный день познакомился с девушкой, и она меня впервые в жизни пригласила в сетевой бизнес. В нем мы поработали не, небольшое количество времени, но в дальнейшем я начал заниматься уже предпринимательской деятельностью. В Астане у меня был производитель, производственный цех, помимо этого из-за рубежа, из Египта и Ливана я возил клубнику, ну много чего своего делал. И в этом году, получается, летом, не летом, у меня в весной начались проблемы со всем этим бизнесом, потому что для себя, я понял, что самая главная вещь ⁇ это весь, как бы, весь спектр именно малого бизнеса. Малого бизнеса, то есть это тот вид деятельности, в котором не я владею своим собственным бизнесом, а этот бизнес владеет мной, можно сказать. И это были очень шикарные приключения в два года, но при всем при этом я принял решение закрыть это все. Я закрыл это все и в тот же момент пригласил наш знакомый. Он на самом деле целых полгода приглашал нас с супругой в, в компанию Джанес. Но полгода я не знал, как ему отказать и, конечно, отказывался всеми возможными способами. Но потом в дальнейшем, когда нас познакомили с этой компанией, мне понравилось, мне в компании Джанес в первую очередь мне понравился продукт. Понравился продукт, потому что личное мое мнение, самая первая основополагающая вещь в любом сетевом бизнесе – это продукт. Продукт, потому что самое главное, чтобы этот продукт имел собственную силу. И я нашел его, я увидел это. И в дальнейшем мне уже оставалось познакомиться с самой компанией и познакомиться с людьми, с которыми я буду работать совместно. Познакомившись с компанией, познакомившись с этими людьми, мне абсолютно все понравилось. И в этом бизнесе я уже порядка шестой месяц работаю, с июня месяца, по сегодняшний день полгода. В плане заработка есть хорошие результаты, что позволили мне сегодня полностью как бы не заниматься ничем другим и начать заниматься на полную ставку в компании Genesis. В этой компании я нашел себя, в этой компании я хочу сказать, что сегодня я обрел свою профессию. И я могу смело всем говорить, что сегодня моя профессия – это сетевой бизнес. И это стало действительно моей профессией. Потому что в лице моих наставников э, эта компания, Janessa, открыла для меня огромные возможности. Огромные возможности и показала мне, чего я могу добиться в будущем. И сейчас э, я, у меня есть очень хорошие результаты по продукции. У меня, я пил, у меня значит, в свое время, как-нибудь можно тоже фотографию показать, у меня были проблемы с волосами порядка 7 или 8 лет, у меня они постоянно выпадали. Неважно, даже когда я мыл голову, я просто был в шоке от этого результата. Э, я пил коллаген, получается, порядка 4 месяцев. После этого у меня э, прям волосы действительно как бы появилось их намного больше. И это для меня было первым хорошим результатом. В плане денег, в плане денег я могу сказать, с того момента, как я начал работать в компании Джанес, не было ни одной недели, чтобы ко мне не поступали деньги. И сегодня это мне позволило полностью переключиться на эту компанию и сделать его как своей основной работой. Следующий момент, что я хотел бы всем сказать, тем, тем людям, которые, возможно, только начали работать в этой компании, или, возможно, это видео смотрят те, кто хотят начать работать в этой компании, я честно скажу, самый... в этой компании можно найти абсолютно все, абсолютно все, начиная от здоровья, заканчивая личностным ростом, и можно перечислять до бесконечности. Но самая главная концепция и смысл сетевого бизнеса, который я для себя нашел, я для себя считаю, что это определенный такой, знаете, секрет на миллион. «Секрет на миллион», в котором э, я увидел для себя такую возможность, что любой человек может начать это дело в дополнительное время и тратить, скажем, 3 часа в день. Я знаю, что у любого, даже у самого занятого человека имеется 3 часа свободных в день. Если он будет уделять этому время, э, 3 часа в день этому бизнесу и, даст Бог, через 3-4 месяца, у него в команде будет порядка 10 человек. Представьте такую ситуацию, что эти 10 человек тоже будут уделять как минимум по 3 часа. И это будут уже через несколько месяцев. Это будут 30 часов в день, которые любой человек, обычный человек никогда не сможет осилить. И теперь смотрите, даст Бог через год времени, год хорошей работы. В команде будет 100 человек. 100 человек, то есть представьте такую ситуацию, если каждый из них будет уделять по 3 часа в день. Это 300 часов в день можно сказать полезного действия в день, который любой человек никогда не сможет осилить. И самый главный смысл заключается в том, что все эти 300 человек, они будут работать не для своих наставников, каждый из них будет работать ради себя. Вот. И в этой компании, с этой супер шикарной продукцией и с этим супер шикарным бизнес-планом и со всеми возможностями, я считаю, что э у любого человека, который хотя бы немного трудоспособен, то есть, скажем, там, не совсем лентяй или как-то еще, или еще не совсем забил на свою жизнь, по-любому все получится, потому что присутствует шикарный продукт и присутствует шикарный бизнес-план. Хочу всех поздравить с Новым годом. Я тут просто между встреч прибежал <laughs> в машине и поделился немного своим опытом. Всем спасибо. Всех с наступающим Новым годом. Всем пока.